Блять, что за тяги, такие бархатные тяги, ребята. уф, Кефтеме. Я то сиску царапал И пока у всего комьюнити War Thunder панцирь головного мозга, я решил обратить свой взор на поистине интересную машинку в буквальном смысле этого слова. Ибо эта торпеда прибыла к нам будто прямиком из кроссаута. Из позитивного можно выделить защищенность экипажа от мелкокалиберных пулеметов. Быстрое наведение, минус 10 угоя. Чего, блядь? And you. Заряжающих, которые для перезарядки пушек используют телекинес, и вот этот мусорный бак. Да, хуес ли? на выделю слабый движок с 10 лошадиными силами на тону, и все из этого вытекающее. Как говорится, с горы Т лев Толстой, а в гору Т-95 простой. На Bre6.0 хотите вы этого или нет, придется играть против пантеры-тигров. И не всегда первых. В лоб их мало чем удивите, а вот в борт это просто песня. Если хотите нагибать на 53-59, крести по максимуму, заходите в тылу врагам и карайте. И по пробитию в 90 мм для этого более чем хватает. Слушайте, а может, раз уж это зенитка, то каждый будет заниматься своим делом. Танки против танков, зенитки против авиации. Да не, бред какой-то. Ладно, ладно, ладно, против летки она тоже макёт, и та же бронебойное лето для этого вполне пригодна. Пошла жара. А, Хорошо идет. А? А? А? А? А? Находясь на Бэйре 6.0, данный агрегат представляет огромнейшую опасность для существования немецких киброкотлет, котлет как у хлебушка, и по сей причине отлюзнитки на 6.3 для меня, лично для меня, вполне возможен. Остается лишь уповать на безразличие разработчиков и надеяться, что М5359 не постигнет участь Объекта 248, но если даже и повысят Бэйр, то надеюсь как можно выше, ибо против Леопардов, Мазеров и БМПшек играть куда легче. От меня машинка получает 10 пуланиковых из 10 и занимает свое заслуженное место среди кайфовой техники.